Две тысячи семнадцатый год, двадцать шестое сентября, Маслянина тринадцать часов дня. Температура воздуха четыре градуса по Цельсию. Надежда Мицкевич проект Я красавчик.